как вы думаете, зачем российские власти запретили наше белорусское молоко? Ну, ваше белорусское молоко сделано из молока, понимаете? И платить нужно за работу тем, кто произвел это молоко, правильно? А российское молоко сделано из технического пальмового масла платить практически ничего не нужно потому что с индонезии расплачиваются какой-то херней причем за счет бюджета посылают туда что-то там и оружие посылают, что хотите оттуда получают огромное количество более миллиона тонн этого технического масла делают из него молоко платить никому не надо кроме всего прочего вашим же белорусским молоком людей не отравишь. А значит, людей будет больше. Потому что, когда много молока, тогда много людей появляется на свет. А когда мало молока, или вернее, вот оно такое, то людей становится меньше, и вообще затраты путинские на все уменьшаются. люди вымирают, как сейчас вот говорят, что за 8 месяцев да, вымерло столько же, сколько за прошлый год. Ну... Темпы, в общем-то, увеличиваются, я думаю, что у Путина на своих советах безопасности, настоящих, не тех, про которые нам рассказывают, он ставит именно эти вопросы, то есть как быстрее уничтожить россиян.